Ребят, всем привет! У нас на канале практически во всех роликах идут одни беспробежные автомобили, автомобили, которые вот только-только привезены с Японии. Вот, напоминаю, занимаемся мы подбором автомобилей, как осмотром, как штучным осмотром автомобилей, так и подбором, подбором автомобилей под ключ. Вот, а сегодня такое будет небольшое видео про пробежный автомобиль, который находится, про семейный автомобиль, который находится с 2002 года. В россии на да, посчитайте посчитайте сколько лет он здесь находится ну и немного расскажем вам о состоянии этого автомобиля это микроавтобус семейный микроавтобус хорошей комплектации поверьте мы много смотрим беспробежных автомобилей в том числе и данных автомобилей которые, которые вы сейчас увидите но вот этот автомобиль один хозяин и поверьте сохранился он очень очень хорошо пойдем посмотрим и это у нас Toyota летаясь Автомобиль 92 -го года, представляете, ребят, 92 год. В хорошей, в очень хорошей комплектации. Двигатель, дизель, 2С. Вот, ну что вам рассказать про этот автомобиль? Сейчас покажу салон. Такие салоны уже не делают. Даже взять, я не знаю, там новые Альфарды, Велфайры. Все-таки старые автомобили, они как-то поудачнее именно по салонам, но опять же это наше мнение, нам нравится. Посмотрите, панорамная крыша, так, не куча люков, да, но тем не менее в автомобиле очень много света. Автомобиль не битый, да, он крашеный, но не весь. Автомобиль не гнилой, поверьте, сколько мы не смотрели таких автомобилей в таком состоянии. Лично я увидел автомобиль первый раз, да, он задут по низу, задут, облазили его весь. Смотрите. Но гнили есть какие-то мелкие рыжики есть какое-то там подозрение да но поверьте гнили там нет есть конечно автомобиля куточки там вся нужно понимать то что автомобиль не новый. представляете лобовое стекло даже стоит родное с японии давайте салон немножко покажу то есть дверная карта новые автомобили идут идет везде пластик здесь 50 на 50 даже а, такой обивки больше пластик идет мягкий колоночка снизу идет пластик здесь идет ковровое покрытие здесь идет мягкий пластик магнитофон стоит родной ну, здесь все по стандарту бардачок двигатель у нас находится там покажу работает как часики не дымит не сапунит грэм поменен по подвесочке вопросов здесь нету есть вопросы по резине она будет при небольшой скорости три ряда сидений посмотрите сколько здесь места вторая печка шторки посмотрите люки Что это такое? Даже, даже не знаю, что это такое. Третий ряд сидений, как видите, сидушечка у нас отъезжает, проходим на третий ряд сидений, поверьте. Ну, я туда залазить уже не буду, место там достаточно, даже для взрослых. Пепельницы, вот раньше делали в автомобилях пепельницы, сейчас их не делают. Дверь, как видите, одна сделают боковые дверки 2 метла собственно само багажное отделение жидкость заливается сзади кто не знает может долго долго искать естественно сидушки у нас можно идти сложить и посмотрите три ряда сидений и тем не менее остается еще у нас багажное отделение жидкость в автомате поменяна вот зачем-то хозяин Тосол немного оставил старый грм сальники все поменяно здесь лежит ремкомплект еще японский представляете 92 год машина здесь с 2002 -го года все японское осталось сохранилось линолеум он сюда постелил коври коробок я вам скажу знаете даже как вам сказать там следили за автомобилем следили Салон в очень хорошем состоянии именно для данного автомобиля. 4WD, пониженная. И все тойотовское стоит. Да, сидушка немного порвана, но это не беда. бегов к сожалению, на этом автомобиле нету. 92-й год. А у нас зеркала регулируются. Центральный замок. Электрические стеклоподъемники. Подсветочка, видите, даже в дверях есть. Удобные ручки. Зеркала здесь нету. Рум, дур, спорт, подсветочка включается у нас все работает. не работает кондиционер на данном автомобиле ну, тут нужно будет разбираться почему он не работает автомат не дергается не пинается не ругается по месту автомобиля место довольно много если честно я бы наверное, сам себе данный экземпляр купил бы вот потому что говорю в таком состоянии очень сложно найти автомобиль туманки есть туманки здесь уже ставили туманочки печка смотрите какого плана прикуриватель здесь у нас идет пепельница кнопка включения 4 воды что чтобы включить 4 воды нам нужно включить локи ну и соответственно можно включить есть у нас пониженная вот ну что по управляемости сказать единственное предыдущий хозяин в общем нужно идем болячка их не видите как стрелка прыгает бензобака нужно будет разобраться либо либо просто поменять спидометр на данном автомобиле то есть едет плавненько Я не могу сказать то, что он едет там прям как новые автомобили здесь ну, во первых двигатель старый 89 лошадиных сил у данного автомобиля но едет подвеску все перебрали то есть постороннего шума стука я ничего такого не ощущаю и смотрите передние стекла не до конца не опускаются раньше было такое в автомобилях вот а, такие автомобили берут в основном ну, понятно то что это семейный автомобиль но по большей части их берут все-таки куда-то для выездов на природу на рыбалку на охоту Ребята куда-то поехали кататься. Ну там какие-то трассы у нас дальше есть. не уже покатались. Вот, едут обратно. А стоимость автомобиля, изначально он стоил 285 тысяч. Смотрели мы его на днях. По-моему, даже, да, да не-по-моему, а смотрели мы его вчера. Вот, подписчик принял решение купить данный автомобиль. Вот, и сегодня все, мы его выкупили едем в транспортную автомобиль поедет в город красноярск друзья сегодня такое небольшое видео было у нас просто показать то что действительно автомобили они такие есть но поверьте их очень очень мало много звонков там просят о помощи найти подобные автомобили к сожалению такие автомобили мы не ищем а в таких случаях только штучно смотрим здесь человек человека повезло с первого раза вот мы поехали проверять данный автомобиль и он действительно оказался хорошим на сегодня все всем пока всем хорошего уже наверное вечера и настроения.